Он все крылья в рюкзаке Мечтает и прости в таком-то А на картинке так жестоко живет в пальто коротком чум Он мыщет то, что не прощает Не предает. На твоей крыше, когда ты умрешь, ты станешь солнцем, но все равно меня будешь слышать, а ветром, я буду где летать с тобой, ветром по свету ты не поймешь, а я не замет, ты шипнуть тепло, а в солнце где Ты как не нибудь пока солнцем слышишь я буду спеть тебе песни с крыши, я буду снова той, кем ты, что осталось ветром не ждать, я буду ждать лишь твоей улики. Ждать лишь своей улыбкой Буду слушать твои пласти.